Я снова рад приветствовать вас, дорогие друзья, на нашем канале. И сегодня я хочу представить вам результат нашего нового проекта, который был задуман достаточно давно, но реализован только сейчас. Это электролизный водородный газогенератор S500PH. Газогенератор предназначен для получения чистого водорода или чистого кислорода раздельно. Газогенератор производит технический чистый водород с частотой не менее 99%. Производительность до 500 литров чистого водорода в час и до 250 литров чистого кислорода. Максимальная потребляемая мощность 2,7 кВт в час. На корпусе газогенератора имеется два газоотводных штуцера. Один из них предназначен для выхода чистого кислорода другой для выхода чистого водорода. Устройство оснащено системой контроля правильности подачи питания. Для запуска газогенератора необходимо пройти тест контроля фаз. Сейчас по этой газоотводной трубке через воду барботируется чистый водород. А кислород покидает газогенератор через вот этот силиконовый шланг. Для того, чтобы убедиться в том, что мы получаем только чистый водород без примеси кислорода, а уж тем более не гремучий газ, который не горит, а опасно взрывается, нам необходимо проверить получаемый газ. Для этого используем вот эту емкость, наполненную мыльным водяным раствором. И барбатируем получаемый газ через мыльный раствор. Таким образом мы получаем мыльную пену, наполненную водородом. А теперь для того, чтобы проверить, чистый ли это водород, необходимо его поджечь. Как вы можете убедиться, это чистый водород, так как он горит, но не взрывается. Да, мы убедились, это чистый водород. Итак, дорогие друзья, если вас заинтересовало наше оборудование, если у вас есть потребность в получении чистого водорода, либо чистого кислорода, пожалуйста, обращайтесь к нам. Мы занимаемся разработкой и производством электролизной техники, как бытового, так и промышленного назначения. А на этом я буду завершать свое видео. Благодарю вас за просмотр. До новых встреч. Всем пока.